Всем привет! Арсений Шульгин опубликовал в своем инстаграм небольшое видео, на котором Лиана, жена сына Валерии, держит в руке шар, а он сам с помощью иголки его взрывает. После Арсения и его супругу осыпали розовые конфетти и маленькие шарики. «Я так и знал», – сказал будущий отец с улыбкой и трогательно обнял Лиану. Под роликом Арсений написал. Что все друзья ждали мальчика. Какие он сам вначале? Когда все друзья ждали пацана, на самом деле вначале хотел мальчика. Потом, как узнал, что будет девочка, моя сладкая принцесса уже хотел только ее. Напомним, Лиана Волкова и Арсений Шугин поженились в конце августа этого года. Пара долгое время скрывала радостную новость. Супруги недавно рассказали подписчикам, что ждут первенца.